Всем привет! В этом видео мы построим вот такого вот интересного питомца. Я его назвал питомец Мишани, потому что его изобрел мой подписчик Мишаня. Такого вы нигде не найдете на ютубе. Это оригинальная постройка. А сейчас я вам покажу, что он умеет делать и на что он способен. Вот такой вот механизм. Это что-то наподобие робота. Садимся на стульчик. И нужно заново поставить масло. прям как на роботе. Раз, два, и сверху тоже. И прикрепляем руки и голову. Теперь надо удалить дерево внизу и стульчик. И отключить анчор. Или как его еще называют фиксация. Теперь уделяю три бока масла через шип на компьютере. И ставлю прозрачность на 100%. И вот такой вот получается питомец. Сейчас я... Механизм опять скрою, 100% прозрачность поставлю. Выделяю и ставлю прозрачность на 100%. Все, готовы, получается такой вот питомец, который руками машет. Также он может еще исполнять разные эмоции. Даже умеет говорить привет, но это чуть не недоработано. А также, если ему включить коллизию, то можно устроить битву. Вот, тут еще один лежал дрон. Питомец. И можно с ним драться. Опа, вон я, как далеко выбросил. Можно устроить такую битву. Также у него есть одна интересная способность. Он может из яичной пушки очень прикольно стреляться. Ой, я так под землю лазить. Питомец разговаривает голосом моего младшего брата. Время тут улевало. Но мы начинаем строить. Ставим три бока клея. Но сначала ставим стульчик, садимся на него, и у нас в голове прикрепляется клей. Теперь сверху на него ставим блок дерева. И внизу тоже рядом с стульчиком надо поставить два блока дерева. И сохраняем. Теперь перекрашиваем. В серый цвет перекрашиваем деревяшку верхнюю, а в красные две нижние. Также теперь ее нужно смасштабировать на 12 делений это получается 6 блоков теперь ставим на красные блоки масло и на них ставим блок пластика но только сейчас шаг перемещения ставим на 0.5 и на одно деление отступаем так вот получается теперь нужно масштабировать вверх а цифры как должны быть такие координаты. 2, 10, 2. 2, 10, 2. Теперь по бокам ставим по одному блоку. Можем вернуть на место перемещение. И масштабируем. На 6 блоков вбок. Вправо и влево. И перекрашиваем. Сверху тоже на них ставим. И нужно сейчас масштабировать назад. На один блок. Получается координация 2,2,4. Теперь на них тоже ставим блоки пластика. И тоже их масштабируем точно так же, как предыдущие. 2,2,4. И также еще раз делаем. И сохраняем. Потом ставим еще один наверх. И масштабируем его уже на 3. И там еще один блок ставим. И теперь нам нужно сверху построить платформу 5 на 5 блоков. Координаты 10, 2, 10. Такая вот платформа получается сверху. Это будут руки. И точно также нужно построить с другой стороны. Теперь мы строим что-то похожее на поворотник. Масштабируем. получается вот такие вот что-то когти. И вот таких вот штуковин нужно построить 3. Еще одну посередине. Теперь перекрашиваем его. Готово. И получается у нас сервопривод. Теперь мы берем шаг перемещения, ставим на 0.5. И теперь мы можем поставить вот так вот блоки. И их тоже надо перекрасить в серый цвет, такой темный. Потом мы ставим еще блоки, но пониже на одно деление. На 0.5 деления пониже. И тут тоже строим три сервопривода. Поротненько. Так, теперь ставим три блока, повторяем то же самое, что у нас было наверху, и также перекрашиваем. Все готово, и то же самое нужно построить с другой стороны. Я вот здесь немного неправильно их поставил, поэтому немножко перестрою. Все, готово, две руки, и теперь строим такую вот платформу 7 на 7 блоков. 14,2,14. 14. Смотрите, она на одно деление должно отступать от, от блока дерева. Это у нас будет голова. И теперь, если у вас много блоков, то просто поднимаете вверх на 6 блоков. Или если у вас мало пластика, который можно купить в магазине за 350 золота, 50 блоков, то тогда сейчас я вам покажу эконом-вариант. Ставим 4 блока. Потом из них нужно построить стенки. Можно их вообще замасштабировать, чтобы они очень тонкие были. Тогда вы еще кучу блоков сэкономите. И поднимаем наверх. На 6 блоков. И крышу тоже нужно построить. Готово у меня... Получается вот такой вот немножко приплюснутый куб. 7 блоков длина, высота 6 блоков. И ширина тоже 7 блоков. Теперь мы строим голову, лицо. Ставим масштаб на 0 и по максимуму приплюснутываем Здесь у меня немножко неровно. Уравниваем. Получается вот такая вот маска. Теперь можно взять либо неон, либо пластик и построить глаза. Перекрашиваем их зеленый, а в черный перекрашиваем маску. Можно сделать из неона вот такие вот глазки, любые какие охота. И тут также нужно построить лицо. Уже рот из пластика буду строить. Из неона он слишком все чаще получается. Я сделаю прям как у Мишани. Но, кажется из пластика даже лучше получается чем из неона поэтому я наверное, лучше из пластика сделаю все я сделал глаза из пластика перекрасил их зеленый теперь нужно выделить весь механизм и поставить прозрац... прозрачность на сто процентов вот уже можно сказать что все готово немножко подровняю свой глаз Теперь запуск. Мы ставим на красное дерево по маслу, и сверху тоже вот тут есть деревянный бок. мы на него тоже ставим масло под ним. Получается, у нас голова тоже прикрепляется. Теперь удаляем красные блоки и стульчик. Выделяем масло шифтом на компьютере или по отдельности на телефоне и ставим прозрачность на 100%. И вот наш питомец готов. Может бегать. Также у всего нужно отключить коллизию. А то он будет врезаться. Можно включить команду e или исполнять всякие эмоции. Он с ними справляется. А можно включить колледжи и устроить битву. Также можно сделать декор, какую-нибудь шляпку. Быстренько за 5 минут. Можно вообще над декором постараться полчаса посидеть и получить красивых питомцев. Но ни в коем случае нельзя кушать синюю конфетку, которая уменьшает персонажа, а то вы упадете в бездну. Вот такой вот получается питомец. Вот мы немножко над декором посидели, вот так вот получается. И устроить битву. Если у вас есть хороший механизм и вы хотите им поделиться с другими, то можете мне написать в Дискорд. Ссылка есть в описании. Мы вместе с вами снимем ролик. На этом видео подходит к концу. Оценивайте его лайком и подписывайтесь на канал. С вами был UFGames. Всем пока-пока. Но ну, а если у вас что-то не получилось, есть вопросы, напишите о них в комментариях. Я обязательно отвечу.